Кредитная история – это консолидированная информация о кредитах, которые клиент брал ранее, и о платежной дисциплине их погашения. Кредитную историю банк изучает при рассмотрении кредитной заявки клиента, чтобы понимать, насколько надежным заемщиком он является. На сегодняшний момент банки Украины запрашивают информацию о кредитных историях потенциальных клиентов в Украинском бюро кредитных историй, которое консолидирует информацию от банков, страховых компаний, различных горцреестров, линзинговых и других финно-организаций Украины. Клиент, субъект кредитных историй, может самостоятельно обратиться и запросить информацию о ней, перед этим нужно зарегистрироваться на сайте ОБКИ, а также он может запросить реестр обращений за кредитной историей о нем со стороны финансовых организаций. При этом, если он не согласен с этой информацией, не согласен со своей кредитной историей, он может обжаловать ее, подав соответствующее заявление. Положительная кредитная история формируется при активном пользовании кредитами, а также дисциплинированном их погашении. При этом, чем э, э, недавнее было событие, тем больше влияние на кредитную историю. Поэтому если вы недавно взяли кредит и удачно его вовремя погасили, то это перекроет просрочки, которые возникли несколько лет назад. Однако учтите, что если у вас много кредитов, то это, скорее всего, минус, чем плюс в пользу вашей кредитной истории. Ситуация с Бюро Кредитных Историй в Украине оставляет широкое поле для деятельности мошенников. Ведь не все банки являются членами Бюро Кредитных Историй. Это связано с тем, что некоторые не хотят разглашать информацию о своих проблемных кредитах, а некоторые, наоборот, не хотят выдавать данные о своих хороших клиентах, которые дисциплинированно погашают задолженность. Поэтому некоторые банки предоставляют информацию только тем финансовым организациям, с которыми у них заключен партнерский договор. При этом некоторые банки сотрудничают сразу с несколькими бюро кредитных историй, впрочем, что не запрещено действующим законодательством. Сегодня в Украине есть три действующих бюро кредитных историй. Украинское бюро кредитных историй, Международное бюро кредитных историй, Первое всеукраинское бюро кредитных историй. Прежде чем исправлять кредитную историю, обратите внимание, как давно произошла просрочка. Ведь согласно законодательству Украины, Бюро кредитных историй обязаны сохранять информацию в течение 10 лет с момента окончания кредитного договора. Если эта просрочка произошла ранее, то Бюро должно изъять эту информацию с вашей кредитной историей. Невозможно исправить кредитную историю только в одном случае. Если погашение было проведено в принудительном порядке по решению суда. В любых других случаях вы можете добавить комментарий, почему не смогли оплатить кредит в срок. Процедура следующая. После ознакомления с кредитной историей, если вы не согласны с какой-либо информацией, опубликованной в ней, вы можете подать письменное заявление с комментарием, где по опровергаемой информации не более ста слов. Бюро в течение пяти дней обращается в банк, который дал ему эту информацию и ждет согласия или опровершение ваших данных. Если банк опровергает заявление, то в таком случае за вами остается право добавить к своей кредитной истории комментарий до 100 слов. Бюро кредитных историй вообще изымает информацию, если банку, у которого он ее Точнее не отвечает в 15-дневный срок. Самое главное, что Бюро кредитных историй в течение двух дней должно сообщить вам, банку и другим организациям, которые в течение последнего года запрашивали у вас информацию, что данные были изменены или были изъяты. Для улучшения кредитной истории клиенту достаточно выполнить следующее действие. Погашать кредиты вовремя, предоставить хороший залог, предоставить поручительство, гарантию платежеспособности с хорошей деловой репутацией предприятия или физического лица. Быть честным и открытым с банком.